Вот, скравить лучше сделал, И сразу же на белую потом будет шопа. А-а-а! А-а-а! А-а-а! Ааа! Да. А там а -а -а. то я не понял. А-а-а! Я понял. Подгляду он у тебя в труханах дырявых. Мне вот интересно, да. Там... <софрич> да ладно. У меня вот фристайла, кстати. У меня все в порядке. <свят> я готов. Я <свят> готова. Я готов. Тара, тара. Я готов. Тара, тара. Всем привет! А <свеч> че ты не продолжаешь подпивать. Всем, всем обед. Приятного аппетита, и это гаташник туру, ту ту ту <свеч> О, мы уже поехали, да? Да, короче, это обещается интересненько, раз паркур еще и на жабе. Ну все, начинай. Чипой. но ну, надеюсь, тут не прям что-то жесткое сильно будет, то, что. А я даже не помню, сколько процентов 60 нет, это не то эти типа, про 60 про другое говорил ну нет это, нет это трансформация да так у меня только трансформашки та тоже трансформашка значит процентов 30 максимум потому что я Чем в этих элементах не нахожу ничего да. сложного это пока что не она просто интересненькая должна быть раз на... с сосочки не в натуре я хочу отдохнуть от готахи прям совсем забить нафиг на нее на неделю точно а почему ты так, так считаешь? Потому что она меня достала я от нее устал а чуть не от нее отдохнуть я вот до этого от нее отдыхал сколько времени так хорошо было а сейчас я какое-то дерьмо не могу пройти легкое поэтому, поэтому если у... да поэтому если у меня готаха на канале пропадет на неделю то все в порядке на две. А то. А то до этого, как бы, да, три недели ничего не было. Потом что-то вышло, две недели ничего не было. Мы я уже Хороший был. Так было хорошо, ни о чем Тут не как думал. как-то у почему-то проблема заехать, я не знаю, почему. А жаба не шлифует, ты знал? Шлифует немножко. А, нет, не шлифует. Не шлифует. Вот, Ой. так что не будем играть в готаху, будем играть в крэску. Все. Да. Ну или я там еще во что-нибудь буду у себя играть. в одиночестве. В бурном одиночестве. Тихо. Ты чё так далеко уже Ты уже чек взял, да, наверное? Капец, ты че, Я уже два взял. Ой, во-первых на вторых я там тем более вообще я не мог там это заехать. Ну там заехать на зеленую штуку, я не мог, у проблем были. Я типа не знал, куда нужно. там тебе подсказочку, там нужно с краю на зеленый будешь заезжать. Вот скрави, я тебе лучше слева. Ты сразу же на белую потом будешь А-а-а! Да. А там то не а Я понял. Накопчу, я я может хотел на черную. Давай на черную. Там бустеры такие, невидимые. Ты уничтожил? Там одна она, она одна белая, понимаешь? Одна белая. Там черная с другого конца. Не видел я никакой черный. там есть. А что здесь черная с другого конца? Если тут к чеку дорога. Я тебе просто не понимаю, Короче, не тупишься. У меня тупи проблема, но я иду по диагонали. Ну, красава. Это я не могу уже пятый раз пройти. Блин. Если ты сможешь в два раза, я не знаю, что ты потом... На что я подписался? Ну, ничего сложного. Ну это... Да знаю. Что ты мне мели? что-то мужчина. Короче, меня тоже задиагоналило, но я это смогу сделать. Алло, не сможешь. Я его кину. А, все, окей. О, Тара, Тара. О, Тара. Ты все турак, блин. Ладно, все. По диагонали, короче, прошел мне пофиг. А прошел ли Это было красиво. Пойдешь. Ты цыганка. Ты цыганка, это да. Я говорю, я по диагонали прошел. А, можно ли сделать лично? Но я не буду. Оп. Это, конечно, мне не похоже, что они будут. Сива. Буду, ну, буду пробовать. Сива. Но, ой, ну, а возьми, они а взяла. Сива. Там сложно, я бы, я буду Там сложно ну, переезд. Ты и Лошпендер. Ну, там сложно реально переезд. Где он сложен? Все в порядке. Давай. Сейчас. Сейчас. Не вижу смысла лайфхачить. Чего? Опа. А, фига не А у меня, на, у меня наверх. Ее! подглядун, хорошо. Подлиду. Сам ты подглядун этот при чм? Потому что ты под. Под глядун у тебя в труханах дырявых. Он меня не подглядывает ни за кем. Ну не знаю. Ну меня откуда это заняли? Да. Вот, короче. Вс нормально. А ч? Капец, я проезжаю какую-то дичь, и не могу на ровную штуку выехать. А чё она шлифует? Дура. надо все это. Капец. Вообще? Никогда. Да это вообще это жопа. Не, я так не смогу. Я через неделю капустки гасит. Капец, как я баганул сейчас. Смешно стало! Копейц. Я не смог этого сделать, меня ее вниз скидывает постоянно. Лашандра, ну, что поделать? Тогда. Так вот, да. Так, давай, лайфхач что ты нам хотел лайф вроде, давай. Нет. Сделай это, что нет? Ты же говорила, она так не проходит, да смысл пытаться, если она так не проходит. даже пошла. Ну, это у меня. Значит, у меня пройдет. Просто я сдался, доехал, все, я падаю так, все время. О, ты ⁇ -мо ⁇ Давай, давай, давай, давай, давай, давай. еще короче, можно шлифовать такими, блин, колесами. На тоненьких падаю. Ай-яй-яй. Так, хорошо. Они шлифуют, ты какойся. Не шлифуют. А. а ты ч ⁇ блин, такая же фигня капец. Она вообще ничего не вытягивает. Я знаю. Стой! Да капец! Это... это не машина, это кусок какой-то массы. Кусок массы. К, к счастью, не Bio. творожный. Биомассы. Так, все, еще один. Нет, не биомасса. Хотя а это жаба, как бы туда да, окей, это биомасса. Все, что я понял, короче, прикольного то что все российские, короче, тачки, которые есть в GTA, они, короче, странно называются Чебурек, Жаба. Ну, да. Своя они называют там фури, они не Ну как-то прикольно mm -hmm. называют. У меня телепортаха. Чебурек. Чебурек. Как тачку можно назвать? Чебурек. Как? Ну, взять и назвать. Тачку можно назвать. А жаба. Как можно тачку назвать нет. жаба? Ну, не знаю. А, блин. Тут все С так... Да, кружи нет. Прям а? капец. Не могу, да. сын. Я в следующей секунде не могу заехать в кольцо. Бывает. Стой, так, что здесь? Оо, еще типа, один такой переезд. Типа волрайдик. <свят> а ехать куда? А, это вылет, е Норма. Стой, тормоза. Следующий. А -а -а -а. Братан. Ой, да. Фак. Сейчас посмотрим. 32-й. 34-й. <свят> Блин, это. <свят> Погоди. Мне нравится стран... это, потому что это, это, это. Ни хера как я могу на, на этих перепрыжках, типа. Странная штука, нет. короче. Я вижу перед собой, кольцо. Кольцо. Трубу. И тут либо по торцу ехать аккуратно и медленно и долго, либо по стенкам, но там есть синий забор. И у меня есть предположение, что тут должен был быть какой-то читерский объект. Не согласен. <laughs> ну, есть а. предположение. -то. Ну да. Поэтому, возможно, она изменена. Да. Только она, видимо, плохо изменена, раз тут эта штука. Не находишь. Короче. Срань. Блин, а почему она нормально не может сползти на трубу? Она на всем шлифует, на полноприводной, и при этом шлифует просто на любых поверхностях. <there> а, неприводная, потому что Нет, да. Я вот... я Мне вот интересно, но... Да ладно. Натуре. Блин, еще и косой. А теперь я не бы чтобы не долетел, я в дирижабу. Ааа, <связывая> тормози! <связывая> а, Окей, не пистолет! Красота! Филиппорт. Тупо лайкос за такую штуку. Ой, я тут стопер, да? Ее. И... Блин, я. понял, про что ты говорил, где на боку, и, типа, но я это. Почему? Потому что дальше я не вижу, что понабо. Я всегда. А, у меня Когда меня не было ради, да. Кричу, тебя. слышу себя у тебя. Не знаю. Постоянно. А я не могу не кричать. Я умею только кричать. Сегодня? Так, а Сегодня... Того, что ты мне сделаешь? Нет вообще. Ты, ты не будешь слышать, потому что типа м -м, я даже на ночи слушаю музыку. Я ее стоп, слышу, стоп, стоп, стоп, стоп. когда снимаю наушники. Прям конкретно слышу. А ну вот. Но, блин, что интересно. с тобой, жаба? А, типа это я понял, я понял твой. Твою методику, я понял твою методику? на понял Где? Что? Ты где? Типа, Ты ну, где. Да. Нет. А. Кольцо ну, это полезно. Коль... Ну, так я об этом говорю. Тебе нужно съехать в воду так, чтобы у тебя колеса были на стенке. Окей. Ты типа Сейчас в воде бочкины лежать будешь. Блин, что это за фристайл? У меня вот фристайл, кстати. У меня все в порядке. Крутишься там. Там, еле-еле там. А разгон ]reyce. был нормальный, чтобы она занеслась, так быстро. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Ты круг навернул или ты <aiser> сразу же из одного Не, я круга навернул. Блин, это Но еще не чего Че Сxico, вот за привычка, блин, миллиард объектов на один чек делать? Точнее, не объектов, а этих. О, а я по-другому. Я прям почти до платформы доехал. Доползи, пожалуйста, да? Все, спасибо. Да, ползет. А, типа на На метне. Опа! Выскочила на зеленый все дверь. Красавчик. Ой, злюки, излючие, тоненькие, какие-то зеленые. Да нормально дальше? на разбеге, бериды да, и все. На разбеге и сразу же а, на зеленую припрыгнуть. Главное, засыпься. <laughs> потом. А. Я Это на потом... скорости вы типа, проходила я относительно выравнивался. И все. Не как я не выравнивался, типа я и так, я знаю знаешь... Не, ну типа. Еще зелененький, ты че, гонишь, а, чел? Там их две, три штуки. Три. <с> я первый прошел. Вот. Не знаю, я с первого раза прошел. Второй нашел. Второй прошел. Я мог на разгоне да, блин, сразу же и Блин, блин, блин. Я думал, что ты ходил Да ты. крокозябра. И как мне из этого выезжать? Братан, мне точно нужна твоя помощь, потому что я не хочу респавниться. У ну, тебя типа окей. Сейчас буду. Ну, давай, ползи сюда, потому что я не хочу исправить. Это жопа. Сколько потом еще подальше. стеночки не надо, что такие шпальные, на вами. Аниц. У там еще нет чека, если что. У меня все еще нельзя, чпанец. То есть ты пришел к... у тебя 35-й меня... человек. А, нет, у меня 36-й. У меня тоже тут фристайло. Ха! <свят> ты, наверное, тоже припрыгнул. ...стеночку, да, и ты. На, на, на, на... Да, да, да. Я определился <свят> на морду и все. Я, короче, а, а, а, а, из своей спал? штуки выбрался. Да, только Да. Ой, подожди, в смысле, у тебя 35, у меня 36 Возьми! Красава. Тут, оказывается, надо было нормально проезжать. А я чуть-чуть лайфхачил, ну ладно. Это чуть-чуть совсем. я взял следующий Но. Окей. Блин. Ч? Автор. Нитро, кстати, нитра. Это, по-моему, вообще этот. Компания. Которая Окей. про. Производила баллончики с закисью для тачек. Вроде как. А я Окей. Тут можно хочу так-то, принципе, но и. Ветка Грайн, Грайн, кстати, про простеньки, она спокойно на нем держится. Прям серединка нужна. Да, можешь серединкой, можешь краем там чуть-чуть, если ничего страшного. Только она очень долго. На, на ползет. На а, да? Я сказал, что. А у меня финиш. Нет, я вообще. Я вообще еле-еле тут. Как А у меня финиш. Тебя ждать? До 25 минут. дуешь да. ну, Давай подождем. Я не хочу ехать налево. Зачем мне это делать? Э, ты чё офигел? Че за лайфхаки? Я как человек, знаешь, проходил, да? Ладно. Все как надо. А че ехал бы уже, господи, че ты? Вренешь. Ну, а ты меня, потому что. Ты вот слышишь, ты вот сначала говоришь, что. Время тянешь, время тянешь. Все, короче, я поехал. Привет. Подожди, стой. Привет, Андрей. Кто первого финиширует этот шмошник? Нет. Я тебя вот чуть-чуть подожду еще на одну штучку. Окей. Okay. Вот я все, я на одну штучке. На свидули. Муау. И снова всем здорово. В общем, надеюсь вам понравилось, вы влепили лайкосик естественно подписались. Я прям капец как надеюсь, что вы подписались, потому что я посмотрел и почти 50% людей смотрят без подписки. Вы че, вообще что ли, я не понимаю. Да, я наверное, как и говорил в видосе, скорее всего сейчас буду отдыхать от гаташеньки. Есть у меня еще немножко материальчика на еще один видос по ней. Я его выпущу и от гаташеньки я пока что отдохну на недельку-две, может быть. Так что будет кэсочка и что-нибудь еще, наверное. Все, всем удачи, всем пока.